Вот. Ну что скажу, друзья, опять новые песни, как всегда. Итак, поехали. Эта осень постаралась испортить мне здоровье, Да не только мне, а всей моей семье. И с тех пор живем В порывах беспокойства А здоровье подорвано уже Сосед, который ранее был По палате и всяких комплексов Позвать его Антон Его энергия Дай Бог нам многих хватит, он даже делом был в больнице увлечен. Мы обо всех делах с Антоном говорили, как нас живет весьма Дзержинский городок, С большим потанцелом медики лечили. Я погонял, отдал Антону проирок, Он без обиды принял сразу Всем танимом. Видать, крикуха по душе ему пришла. Антона врач потом вдруг вывязать решила. Но вот для фраерка сверх радостью была, только ужасы В больничной той палаты, три недели, но я много увидал, положили мне сосед, постулаты, после Антона, конечно, безнадежно он, как свечка, угасал, беспокойные два дня. В этом кошмаре пережив весь этот ужас, да, и стресс Это было как мельном, почти угарен А сосед ушел за облачность небес Конечно, жаль, но выживает кто как может Любыми способами это всех судьба, как ведь свирепствует, весь мир за разоглушен, так распоясалась без всякого стыда. Конечно, жаль, но выживает, кто как может. Любыми способами это всех судьба, ковить свирепствует, весь мир зараза голожит, Так распаясалась, безсяколо стыда. Свисали капли от дождя на ветках клена, Когда при выписке больницу покидал. И нет желания, чтоб возвратиться снова В больницу номер два, где я все испытал Связали капли от дождя на ветках клено, Когда при выписке больницу покидал И нет желания, чтобы возвратиться снова Поницу номер два, где я все испытал Конечно, жаль, но выживает кто как может Любыми способами Это всех судьба Камень свирепствует, весь мир зараза гложет Как распоясалась без всякого стыда Конечно, жаль, но выживает кто как может. Любыми способами эта текст судьба. Камень свирепствует, весь мир зараза гложет. Так состоялась без всякого стыда.